Всем привет сегодня будем закрывать на зиму кабачки которые как на вкус так и на вид очень напоминают консервированные ананасы для приготовления нам понадобятся молодые кабачки алыча сахар и питьевая вода точное количество всех ингредиентов смотрите в описании под видео первым делом очищаем кабачки срезаем у них хвостики Затем берем такую чистку для овощей и срезаем тоненько кожицу. Даже если у вас очень молодые кабачки, лучше всего кожицу счистить. Так они будут больше похожи на ананасы. Я очистила полностью кабачок. Теперь будем нарезать его колечками толщиной около пол сантиметра теперь надо из каждого кружочка удалить семена сейчас я вот так их разложу можно просто вырезать ножом а можно я вот Какое приспособление себе сделала обычная крышечка от бутылки продырявила чтобы воздух не мешал и теперь вот так вот беру крышечкой и выдавливаю серединку получается вот такой кружочек так поступаем со всеми кабачками теперь берем литровую чистую банку я ее не стерилизовала просто помыла вот такую шпажку это у меня палочка для суши можно взять для шашлыков без разницы вставляю ее сюда это для того чтобы наши кабачки ровненько улеглись туда и теперь нанизываю колечки кабачков на эту шпажку. так вот они укладываются немножко можно палочкой покрутить чтобы они выровнялись и не будут в такую одну стопочку лежать ну вот баночка уже полная до верху я кабачков наклала туда выровняла их и теперь немножко сдвигаю в сторону и заполняю пустоты сбоку алычой вот немножко алычи уже в самый низ я накидала теперь можно сбоку взять и положить такое вот колечко ну, вот так, для красоты чтобы наша закрутка выглядела красиво и продолжаю опять накидать алычо также можно с другой стороны вставить и фиксируем алыча ну вот я заполнила баночку доверху полностью алычой и кабачками такая красота вот у нас получилась теперь уже можно пашку извлечь, а в середину тоже поместить алычу. Вот так -то туда протолкнуть можно. Ну, Все, баночка наша уже подготовлена, отставляем, берем следующую баночку и потом уже принципа наполняем ее кабачками сначала кабачки а потом получу баночки уже наполнены теперь берем сахар на каждую литровую баночку по пол стакана сахара и засыпаем прямо в банку удобнее это делать ложкой чтобы не просыпать банки наполнила прям доверху чтобы сахар легче проходил внутрь немножко посыпали затем подливаем водички водичка обычная питьевая комнатной температуры вот так пролили и опять сахар Доливаем воды до самого верха, то же самое повторяем со второй баночки сахар, водичка немножко, и опять сахар. высыпаем оставшийся сахар и доливаем воду теперь берем кастрюлю на дно укладываем тряпочку устанавливаем туда наши баночки с кабачками берем крышки я залила их кипятком сейчас я их просто промокну от излишней воды бумажной салфеточки очень хорошо вытирается Всё, и накрываем баночки теперь надо залить банки обычной водой комнатной температуры до плети ковбаны. Затем отправляем кастрюлю с банками на умеренный огонь. Огонь сильно делать не надо, чтобы банки равномерно прогревались, и ждем теперь, пока закипит. Как только вода в кастрюле и в банках закипит, засекаем время и стерилизуем ровно 15 минут. Прошло 15 минут с момента закипания. Достаем теперь банки из воды аккуратно и закатываем ключом закатанные банки переворачиваем вверх дном и оставляем так до полного остывания вот и все домашние ананасы из кабачков готовы приятного аппетита и пусть вам будет вкусно если вам понравился рецепт ставьте лайк жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал!